начальник генерального штаба генерал Армигресс. Товарищи-офицеры. Товарищи-офицеры. Добрый день, уважаемые товарищи. Начнем нашу работу развитию вооруженных сил укреплению обороноспособности россии мы всегда уделяли уделяем и будем уделять повышенное внимание и сегодня на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны обсудим что сделано в сфере военного строительства в 2021 году какие результаты достигнуты по основным направлениям и конечно Определим задачи на будущее так, как мы всегда с вами делаем на ежегодных коллегиях. Сразу отмечу, что уходящий год, как и предыдущий, 2020, был экстраординарным. Мы и так с вами это хорошо понимаем. В первую очередь из-за продолжающейся эпидемии коронавируса. И принципиально важно, что в этих сложных условиях вооруженные силы четко без боев выполнили все стоящие перед ними задачи. Так была продолжена работа по масштабной модернизации армии и флот. В результате доля современного вооружения в войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах – 89%. Активными темпами шло развитие новейших видов вооружения. Часть из них – комплексы «Авангард» и «Кинжал», поставлены на боевое дежурство. Широкий круг задач решал военно-морской флот. На постоянной основе наши корабли и подводные лодки несли боевую вахту во всех значимых районах Мирового океана. Межфлотская группировка вместе с дальней авиацией успешно выполнила учебные боевые задачи в акваториях Балтийского и Северного морей, в удаленных районах Атлантического и Тихого океана. А группировка подводных лодок и других кораблей в Северном Ледовитом океане в условиях сложной ледовой обстановки. Отмечу и дальнейший рост уровня боевой подготовки войск. Это убедительно показали итоги совместного стратегического учения «Запад-2021», в ходе которого были успешно отработаны задачи обеспечения безопасности союзного государства России и Беларуси. Достойно, как и подобает российским воинам, действовали наши военные в Сирии. Их присутствие, содействие мирному населению в решении гуманитарных задач вносит ощутимый вклад в укрепление стабильности в этой республике. Уже более года наши миротворцы помогают поддерживать стабильность в Нагорном Карабахе. Во многом, благодаря их усилиям... Улучшилась гуманитарная ситуация, проведено разминирование территории ряда районов, восстановлены объекты социальной инфраструктуры, сохранены памятники истории и культуры. Хочу поблагодарить личный состав, выполняющий миротворческие задачи за профессионализм, выдержку и стойкость. Самых добрых слов за напряженную работу в сложных условиях, за большую помощь гражданскому населению заслуживают военные медики. Более чем 30 с тысяч людей пролечены в лечебных заведениях Министерства обороны. И почти половина гражданских. Военные медики помогали в борьбе с коронавирусом гражданскому населению 9 регионов Российской Федерации. Ну и даже, и даже реабилитацией занимались и занимаются до сих пор. Для тех, кто столкнулся с тяжелой и средней тяжестью болезни, в 32 военных санаториях люди проходят реабилитацию. Спасибо. Особо отмечу, что в армии реализованы все необходимые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. В самой армии проведена практически стопроцентная вакцинация личного состава. Это позволило избежать массового распространения заболевания, защитить жизнь и здоровье военнослужащих и тем самым гарантировать высокую боеготовность частей и соединений. Даже армия пострадала. тяжелые случаи есть в армии от коронавируса. И потери есть не боевые, Но в целом вооруженные силы справились с этой проблемой. С высокой отдачей действовал военностроительный комплекс Минобороны. Говорю не только о значительных объемах и своевременном возведении инфраструктуры для армии и флота, но и о том, что военные строители помогли обеспечить бесперебойное снабжение, скажем, Крыма, Севастополя водой. Во многих регионах благодаря им были построены многофункциональные медицинские и другие социально значимые объекты. Уважаемые товарищи, опираясь на прочную базу, созданную за последние годы, на мощный научно-технологический задел. Мы, конечно же, должны и дальше совершенствовать и укреплять наши вооруженные силы. Мы и будем этим заниматься. Военно-политическая обстановка в мире остается сложной. В ряде регионов вырос конфликтный потенциал. Возникли новые очаги напряженности. Так серьезную озабоченность вызывает наращивание непосредственно в российских границ военной группировки США и НАТО а также проведение крупномасштабных учений в том числе незапланированных нас крайне беспокоит что вблизи россии идет развертывание элементов глобальной про сша расположенные в румынии и планируемые к размещению в польше пусковые установки мк-41 адаптированы к применению ударных систем томогавка если эта инфраструктура будет двигаться дальше если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до 7-10 минут, а при размещении гиперзвукового оружия до 5. Для нас это серьезнейший вызов вызов нашей безопасности. В этой связи, как вы знаете, предложил президенту США начать переговоры по выработке конкретных договоренностей. Кстати говоря, на самом деле он в ходе разговора предложил назначить ответственных работников по этому направлению. Ну вот, в ответ на его предложение мы и направили наши проекты, которые исключили бы дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с нами странах ударных наступательных систем вооружения. Проекты соответствующих договоров американским коллегам и руководству НАТО, как вы знаете, переданы.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 объясняя чем-то или вообще ничем не объясняя. Как это было с договором по противоракетной обороне. Все? По открытому небу. Нет и все. Но хоть это, хоть что-то, хоть юридически обязывающие договоренности должны быть, они устные заверения. Цену таким устным заверением, словам и обещаниям мы хорошо знаем. Можно здесь обратиться к недавней истории, к событиям конца 80-х, начала 90-х годов прошлого века, когда нам говорили, что, мол, ваши волнения по поводу возможного расширения НАТО на Восток беспочвенны. А затем последовало пять волн расширения НАТО на Восток. Причем это же происходило, помните как? Здесь все взрослые люди сидят. Это происходило тогда, когда между Россией и США, Россией и всеми основными странами НАТО были безоблачные отношения. Но просто чуть ли не союзнические. Говорил уже публично, еще вам скажу, напомню, на объектах ядерного оружейного комплекса Российской Федерации сидели на постоянной основе американский специалист. На работу ходили туда каждый день. Столы стояли там, рабочие и флаг США. Ну куда больше? Чего еще надо? В правительстве России работали советники США, кадровые сотрудники ЦРУ советуют. Ну чего еще? Зачем надо было поддерживать сепаратизм на, на Северном Кавказе, причем с помощью даже и, ИГИЛ? Ну, не ИГИЛ, там другие организации были террористические. Явно террористов поддерживают. Ну, зачем? Зачем надо было расширять НАТО, выходить из договоров по ПРО? То, что сейчас происходит, та напряженность, которая складывается в Европе, это их вина. На каждом шаге Россия вынуждена была как-то отвечать. На каждом шаге ситуация постоянно ухудшалась, ухудшалась, ухудшалась, деградировала и деградировала вот сегодня мы в такой ситуации, когда вынуждены что-то решать. Мы же не можем допустить развития ситуации, о котором я сказал. Ну что, это не, непонятно, что ли, кому-то? Должно быть понятно. И иногда задаешься вопросом, а зачем они это все делали в тех условиях? Непонятно. Я думаю, что эйфория в связи с победы в так называемой холодной войне или с так называемой победой в холодной войне. И из неправильной, неверной оценки ситуации на тот момент времени и неграмотного, неправильного анализа возможных раз... вариантов развития ситуации. Вот из-за этого. До других причин просто нет. Хочу вновь подчеркнуть. Мы не требуем для себя каких-то особых, эксклюзивных условий. Россия выступает за равную и неделимую безопасность на всем евразийском пространстве. Разумеется, как уже отмечал, в случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег, мы будем предпринимать адекватные, ответные военно-технические меры. На недружественные шаги жестко реагировать. И хочу подчеркнуть, имеем на это полное право. Имеем полное право на действия, призванные обеспечить безопасность и суверенитет России. Они-то, мы с вами хорошо знаем, под разными предлогами, в том числе с целью обеспечить свою собственную безопасность. Действуют за тысячи километров от своей национальной территории. За тысячи. И когда им мешает международное право и устав ООН, объявляют это все устаревшим, ненужным. А когда... Соответствует что-то их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права, на Устафон, на гуманитарные права международные и так далее. Эти манипуляции надоели. В этой связи, как уже сказал, важно продолжить плановое, поступательное, системное развитие вооруженных сил. В том числе с учетом их приоритетов, которые обозначены в новейшей редакции стратегии национальной безопасности и конвенции и концепции строительства и развития вооруженных сил до 2030 года. На каких основных задачах предстоит сосредоточиться в следующем году? Первое. Необходимо продолжить плановое, сбалансированное оснащение войск современным вооружением и техникой. Особое внимание уделять поставкам высокоточных комплексов, новейших систем разведки, навигации, связи и управления. Второе. Приоритетными задачами боевой и оперативной подготовки должно стать освоение современного оружия, а также новых форм и способов действия войск. В этой связи в программы боевой учебы должны быть внесены коррективы, чтобы в наступающем году учесть их при проведении учений, в том числе стратегического командно-штабного учения «Восток-2022». Третье. Сегодня успех во многом э, и во многих сферах прямо зависит от выверенности и быстроты принятия решений. А в военной области при проведении боевых операций такая скорость исчисляется буквально минутами, а то и секундами. Поэтому нужно развивать системы поддержки принятия решений командирами всех уровней, особенно в тактическом звене. Внедрять в эти системы технологии искусственного интеллекта. Четвертое. Безусловно, на всех уровнях должны быть эффективные алгоритмы действий. Передовая автоматика. Но вместе с тем мы видим, что современные военные конфликты проходят не по шаблону. В них, как и прежде, ключевая роль принадлежит командиру. Очень многое зависит от его знаний, опыта, личных качеств. И побеждает тот, кто принимает действительно нестандартные решения. Поэтому в ходе оперативной боевой учебы необходимо готовить именно таких разносторонне развитых во всех отношениях командиров. Они должны быть в кадровом резерве военноначальников. К ним нужно присматриваться, уже сейчас направлять, предоставлять возможность для дальнейшего карьерного роста. И, наконец, пятое. В условиях сложной международной обстановки необходимо развивать военное и военно-техническое сотрудничество с государственными членами ШОС и ОДКБ. Особое внимание уделять укреплению обороноспособности союзного государства России и Беларуси. Уважаемые коллеги, одним из безусловных приоритетов является повышение уровня социальных гарантий военнослужащих. Защитники Родины выполняют особые задачи, зачастую очень сложные, ответственные, связанные с риском, и мы будем добиваться, чтобы за свою службу они получали достойное вознаграждение. Как и все последние годы, денежное довольствия военнослужащих должно соответствовать не просто уровню оплаты в труда ведущих отраслях экономики, а превышать его. Мы об этом договорились с правительством еще несколько лет назад. Но для справки, пока это соотношение сохраняется. Средний уровень зарплаты прогнозный по этому году в экономике – 55 тысяч рублей. Средняя заработная плата в ведущих отраслях экономики, а это нефтянка, финансовый сектор, транспорт, 63,2 тысячи рублей. Вот по моим данным, с Минфина чуть побольше дают. Минобороны показывают средний уровень денежного удовольствия военнослужащего в воинском звании Лейтенант составляет в 2021 году 81,2 тысячи рублей. Ну, по-разному бывают там разные лейтенанты и по-разному служат, но это средний уровень. 81,2 тысячи. Так, а вот я сказал, в ведущих отраслях экономики 63 и 90. Правительство должно и дальше своевременно и в том объеме, который обеспечит это соотношение, индексировать, индексировать денежные довольствия военнослужащих. И, конечно, увеличивать военные пенсии. В плановом порядке идет обеспечение военнослужащих постоянным жильем. В 2021 году на предоставленные жилищные субсидии новые квартиры приобрели 4 350 военнослужащих. В течение предстоящих трех лет субсидии получат еще около 9 000 военнослужащих. Из федерального бюджета на эти цели планируется направить около 113 миллиардов рублей. Продолжает эффективно действовать накопительно ипотечная система. С ее помощью в 2021 году Реализовали свое право на жилье 15 тысяч военнослужащих, а в 2022-2024 за счет этой системы новое жилье получит еще 34 тысячи. Не снижаются темпы обеспечения служебным жильем. В текущем году его получат 35 тысяч военнослужащих, что более чем на 14% превышает плановые показатели. Будем и дальше уделять и этим и другим вопросам социальной защищенности военнослужащих самое пристальное, самое серьезное внимание. И в завершение хочу поблагодарить руководство и личный состав Министерства обороны за добросовестное выполнение поставленной задачи. Уверен, что вы и впредь будете действовать профессионально, четко делать все необходимое для достижения высоких результатов. Желаю вам дальнейшего успеха в службе.